Задатки больше одного миллиона рублей оплачиваются так же, как и обычные. Действительно, есть суточный лимит отправки денег, например, в Сбербанке, но через приложение или веб-версию. Для суммы в 1 миллион рублей вы берете договор о задатке, подписанный и заполненной, идете в банк и оплачиваете его. Друзья!